Начинаем движение по команде экзаменатора ⁇ Поехали ⁇ При выезде с прилегающей территории всем уступаем дорогу. Разгоняемся и переключаем первую передачу на вторую. Взгляд зеркала и перестроение на соседнюю полосу. Еще разгон и третья передача. При въезде на круг преимущество у нас, но все же бросаем взгляд налево. Снижаем скорость и включаем вторую передачу. Уступаем машине, которая въезжает на круг справа от нас и продолжаем движение. Затем звучит команда экзаменатора «После перекрестка развернитесь», и мы начинаем готовиться к развороту. Включаем указатели поворота налево, занимаем крайнее левое положение, снижаем скорость движения, включаем первую передачу, но появляются встречные машины, и мы останавливаемся. После непродолжительного ожидания медленно начинаем движение и активно поворачиваем руль налево. По завершении разворота немного разгоняемся и включаем вторую передачу. При въезде на перекресток удерживаем себя от желания уступить дорогу машине слева от себя и, пользуясь преимуществом, продолжаем движение. Контролируем ситуацию справа от себя и уступаем дорогу машине, въезжающей на круг. Продолжаем движение, разгоняемся и включаем третью передачу. Далее звучит команда экзаменатора «Развернитесь на следующем перекрестке». Включаем указатели поворота налево и планируем разворот, который будет состоять из двух поворотов налево. Перекресток встречает нас только что включившимся красным сигналом светофора, и поэтому мы снижаем скорость движения, останавливаемся перед стоп-линией и выключаем передачу. Спустя некоторое время начинаем готовиться к возобновлению движения. Включаем первую передачу и как только загорается зеленый сигнал светофора, плавно трогаемся с места. Поворачиваем через воображаемый центр пересечения проезжих частей сразу на левую полосу, так как на следующем пересечении нам опять предстоит поворачивать налево. Останавливаемся на красный сигнал светофора перед стоп-линией и выключаем передачу. Практически сразу после этого снова включаем первую передачу и на зеленый сигнал светофора выезжаем на центр пересечения проезжих частей, где останавливаемся в ожидании проезда встречных машин. За время длительного ожидания светофор успевает поменять свои сигналы и заканчиваем поворот мы уже на красный сигнал. Далее опять разгоняемся, включаем вторую передачу, но звучит команда экзаменатора «Поверните направо и остановитесь». Указатели направо, тормозим первая передача и с минимальной скоростью поворачиваем направо. Остановка, нейтраль, стояночный тормоз и экзамен закончен.